Друзья, всем привет! С вами я, Дмитрий, и сайт Солнце Испании. Сегодня для меня знаменательный день. Все, наверное, уже поняли, что нахожусь я в городе искусственной науки. Те, кто был в Валенсии, естественно, знают это место. Те, кто не был, возможно, видели ее в интернете. И я сегодня просто на седьмом небе. Если быть точным, то немного ниже, но выше, чем обычно. Что я хочу этим сказать? С 1 по 14 июня посетителям музея наук ставляется возможность посещения террасы бесплатно Делается это вообще впервые с момента открытия музея в 2000 году Я уже не говорю про платно, про бесплатно Я уже пытался сюда проникнуть и по лестницам вот по этим Но был остановлен охраной Но сегодня я могу посетить эту террасу на законных, на легальных основаниях Как же давно ждал я этого момента именно здесь, на этом месте в 2014 году снимались сцены фильма Tomorrowland Земля будущего с Джорджем Клуни и, помню очень хорошо многокилометровую очередь желающих попасть сюда э, на кастинг статистов и там да, нужно было 600, 600, 300 человек точнее набрать от 18 до 60 лет мужчин и женщин и также здесь снимались, снимались проходили съемки первой серии третьего сезона сериала э, Westworld Западный мир Дикого Запада, по-моему, переводится у нас. Так что все это действительно место такое для съемок, по-моему, самое идеальное. Для съемок футуристических, фантастических фильмов.